А сегодня в 13:45, это было 7 марта 2010 года, вот мой, мой любимый родила мне сына, вот он маленький у нас, мы его помыли и одели в такую, ну, одежду для новорожденных, вот мы его покормили молочком, вот она, не хочешь, вот покорми а молочком. И сейчас Он будет отдыхать Да, он будет отдыхать Мама наша Долго старалась, но у нее все очень быстро получилось Мама наша очень хорошая Мы ее все любим Да? Покажись, ну пожалуйста Немножко, немножко устала Ну немножко крутится Вот тут мы были Вот тут лежал наш ребенок вот его тут переодевали, перепеленали. И у нас тут, вот тут такой обогреватель, есть окошко. Окошко есть. А так, в принципе, палата очень хорошая. Вот. С мониторами, с оборудованием для ребенка. Да, вот. Все так оборудовано. Даже есть. Вот. Сейчас мы откроем. Вот так даже есть. Вот так. Очень даже хорошо. Вот такая наша мама. Наша мама уже будет меньше сердиться, и будем надеяться, что нас в скором будущем бросит курить. Да, Россия? Нет, курицу я да, еще не стараюсь, не собираюсь, но... Покажи. А, сейчас... не, не хочу. Опа-па. Опа, о, Опа-па. О, папа. Сам... Родился Опа-па. Посмотри, как он жил. А, сказал, сколько вес. Сколько а, вес... Вес 3 килограмма, 300... 70. 70. 370 грамм. Вот, как